Злорадство, ноль сочувствия, бесстыдное и подлое ликование, радость. Все эти слова сегодня показывают, насколько больная психология у армян, радующихся пожаром в Турции, которые продолжаются больше недели. Пламя, охватившее курортное, западное и южное побережье страны, по большому счету удалось локализовать и потушить. Однако клавиатурные войны армянских соцсетей все еще продолжают желать того, чтобы вся природа Турции сгорела дотла. Так, например в сети распространился очередной больной призыв некой армянки, которая в своем тикток профиле решила обратиться к армянам Турции, чтобы те были внимательны и бдительны. Огонь не должен тухнуть, ровно 44 дня. Обращение к нашему армянам, которые проживают в Турции. Дорогие армяне, будьте внимательны и убедительны, чтобы огонь не потух. Ровно 44 дня это должно продолжаться. Спасибо. Ну что сказать, как видно на опубликованном видео, не себя и кого-либо девица с улыбкой до ушей, даже не стыдится своего поведения. Армянские клавиатурные войска, целыми днями строчащие ересь на клавиатуре, радуются горю Турции, отказываясь даже думать, что такое же, а может и еще более разрушительное стихийное бедствие может постигнуть саму Армению, где, кстати говоря, и так ничего нет. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.